Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, сегодня мы снова в КНБ Апрелевка, продолжаем обучаться ножевому бою. Ребят, еще раз повторюсь, если у вас назрел какой-то вопрос ко мне или просто по теме ножевого боя, лучше снимите видео-версию этого вопроса, чтобы было понятно, как вы его интерпретировали и, соответственно, как я на него ответил. Присылайте в личку мне в ВКонтакте, на Ютубе, неважно где, главное, чтобы я мог его скачать. Можете у себя на youtube канале его опубликовать, я все равно найду вариант, как скачать. В любом случае, досылайте до меня видео-вопрос, получаете видео-ответ. Первый вопрос у нас следующий. Добрый день, это КНБ «Вятка» и у нас вопрос к Вадиму. Первый вопрос – это как заставить работать левую руку во время спарринга? Очень хорошо, что в конце вопроса прозвучала ситуация в спарринге. Потому что если ты родился правшой и тебе нужно включать левую руку, то единственный вариант – долгая практика, многократная задрочка. И если рассматривать вопрос узкой специализации применения конкретно ножевом бою ну нет объективно смысла исправши делать левшу и как-то пытаться становиться универсалом если вопрос касается многолетней перспективы если всю жизнь собираетесь продолжать заниматься ножевым боем собираетесь в дальнейшем преподавать конечно же есть смысл включать левую руку насильно но если речь касается просто чтобы она не висела лишним мертвым грузом во время спарринга можете попробовать как мы это делали у нас. Во время спарринга ставите сами себе задачу: либо работать от обороны, включая постепенно левую руку, а потихоньку приходя к тому, что левая рука работает всегда первой. На любую атаку противника во время ухода: либо сбивка, либо накладка, либо блок главное, чтобы левая рука пошла работать первой. Во время атаки ставьте сами себе задачу, убирая нож в реверсивный хват, ну, так, чтобы противник просто он не маячил перед глазами, начиная атаку именно с левой руки, то есть ставьте сами себе задачу, Начинать с подбивки вооруженной руки противника Не бойтесь, что как-то задев нож, вы потеряете очки по обуху Если сработать, ни один судья никогда не сочтет, что это было поражение Намного больше шансов из какого-то хлипкого хвата у противника нож элементарно выбить Поэтому, что касается вопроса левой руки Работайте ею в первую очередь Постепенно-постепенно должна она будет переключиться на автоматическое срабатывание Во время какой-то внештатной ситуации Второй вопрос. Еще один вопрос, он касается людей, которые так и лезут в обоютку. То есть, они хотят получить, я не знаю, еще что-то. А как работать с такими людьми? То есть, ты, получается, отскакиваешь от него, контратакуешь, но он, он лезет дальше, он лезет. Получается, в итоге, либо получаем обоютку, либо я все-таки по нему попадаю. Но обоюдка бывает чаще делать в таких случаях? Во-первых, ребят, вам очень крупно повезло, что у вас есть такие люди. Такие люди, которые лезут в обоюдки и им на все насрать, как правило, только начинают заниматься ножевым боем. Как только до них доходит понимание, что так войны, как правило, не выигрываются. Если получается, обоюдка, ну, хороший судья всегда разведет без очков, как минимум, вряд ли там он будет считать, что кто-то нанес удар на полсекунды раньше. Хотя и бывают такие случаи. Но тем не менее. Если противник ломится, не жалея себя и держу паре вас в атаку, совершенно не думая о защите, во-первых, работайте против таких противников. Не дай бог когда-нибудь в какой-то внештатной ситуации или на соревнованиях попадется такой же отчаянный, чуть не сказал имбецилл. Попадется такой же отчаянный и, как говорится, а что вы тогда будете делать? Поэтому очень хорошо, что такие люди у вас есть. Работайте против них, тренируйтесь, практикуйте, наращивайте свой скилл. Но постепенно, если противник совсем уж борзеет или там, месяц проходит, а до него никак не доходит, начинайте мягко намекать вопросами к этому товарищу. Дружище, а сам-то ты доволен результатом расхода? Вот по итогу, не то, как ты классно прилетел, или как ты да меня два раза дотыкнул, три, трижды пропустив шею. По расходу, по очкам, доволен ли ты результатами нашей сходки? Если он доволен, ну, махните рукой и старайтесь по итогу поменьше с ним становиться спарринге. Но должно, я то верю, что люди, это разумное существа, должно постепенно доходить, что такой результат поединка не должен этого супермена устраивать поэтому сначала не терпите, ничего страшного наращивайте свой скилл, а потом спросите один раз доволен он или нет держу пари, должно дойти до парня что результат этот не самый лучший из всех возможных третий вопрос следующий вопрос это что делать, если в случае если нас задержат органы правопорядка и с нами окажутся несовершеннолетние на тренировке так вот, Ребята, исходим из того, в какой стране живем. Живем в России, а у нас вообще по какой-то мифической конституции презумпция невиновности. Ну да, да, поржали, все нормально. Это действительно так. И поэтому виноватым себя заранее чувствовать ни в коем случае не надо. Во-первых, вы ничем противозаконным не занимаетесь. Вы занимаетесь чистым спортом. У вас, держу пари, нет никаких идеологических там, предрассудков, российских наклонностей и прочей ебанины, которая спортсменам в принципе не свойственна. Соответственно, коли вы ничем противозаконным не занимаетесь, возрастного ценза на ваше сборище нет никаких. Ну, просто товарищи, ну да, одному 16 лет, второму 28, ну какая нахрен разница. Блин, общайтесь общайтесь, занимайтесь общим делом. Самое главное, что вы занимаетесь чистым спортом. И поэтому ни в коем случае не э, стройте себя виноватых, не оправдывайтесь, гните свою линию. Ничем противозаконом не занимались, занимались спортом, не идет. Хотите что-то предъявить, предъявляйте по протоколу, тыры-пыры. Но есть еще один момент. Очень важно, чтобы ни в коем случае виноватыми себя не чувствовали и какими-то сообщниками, пособниками, ну не суть важно, любую ересь сейчас придумайте, поставьте на место той ереси, которую я сказал, чтобы самое главное, ваши несовершеннолетние товарищи сами не ляпнули, что они там ходят заниматься какой-то самообороной, тыры-пыры. Спорт, чтобы все об этом знали, это раз. Во-вторых, чтобы несовершеннолетние, желательно, очень желательно поставили в курсе своих родителей. Потому что если вдруг начинается какая-то буча, очень принципиальные, быковатые там менты, которые лезут в залупу, извините за выражение, и пытаются быковать по беспределу, просто чтобы вас напрячь, потому что вы там похожи на любовника его мамы, а он не любит любовников мамы, он всегда их разгоняет со спортивных площадок или там из леса, где вы занимаетесь, и пытается просто испортить настроение и вечер. Если вы, не дай бог, попали в такую ситуацию, самое главное, чтобы сами несовершеннолетние были спокойны за то, что родители придут и просто этому менту объяснят, какого хера ты наших детей забираешь, когда они занимаются полезным, они бухают по дворам, подъездам, кустам и все такое. Так вот, ничем противозаконно вы не занимаетесь. <связать> <связать> несовершеннолетние должны поставить в, курсе, в курс дела своих родителей, желательно, <связать> очень желательно. Ну а что касается дела травм, носите аптечку, будьте готовы оказать первую помощь. Я держу пари совершеннолетнему, в отношении несовершеннолетнего это вполне можно сделать. Запаситесь там неким багажом знаний, йод, зеленочка, ну и соответственно думайте о безопасности во время занятия на боем. Четвертый вопрос. Последний вопрос. Он касается также органов правопорядка. Что делать, если э, вот нас задержали, а у нас ножи. И все-таки спрашивают, зачем вам ножи, раз вы занимаетесь ножевым боем. Здесь опять, ребята, самый главный принцип, это чтобы вы не чувствовали себя виноватым. Вы ничего противозаконного не сделали. При вас рабочий инструмент, который вы носите, зачем? Правильно, вы его носите каждый день. Вы не думаете, зачем вы его носите. Ни в коем случае, опять же, ни, про, ни слова про самооборону. Спорт отдельно, котлеты отдельно, ну, в смысле, бытовая жизнь отдельно. Никакие конфликты при помощи ножа вы, естественно, решать не собираетесь. На все провокации я уже делал видео, как нужно реагировать и отвечать. Будьте вежливы, культурны, полная несознанка. Если хотите, ну, по-русски скажу, включайте дурака, закрывайте себе. Я его ношу каждый день, я его ношу каждый день, я его ношу каждый день. ёпка блядь, задолбал. Я его ношу каждый день. Все И... В принципе, больше никаких проблем у вас не возникнет. Надеюсь, я достаточно искренне и развернуто ответил на все вопросы. Если вдруг какие-то непонятки, недопонимания, двусмысленность, неверное толкование, голову в комменты, там мы продолжим обсуждение. Ну и, соответственно, если родились еще вопросы, милости просим. До новых встреч!